Зеха, низко тут, там. Да, они уехали без обеда, и я переживаю, что Де уже вечер их нет. Обед, а вечер. пастор спрашивает, а где, где молодежь? Рапиток, молодежь? А я говорю, да видно, их не выпускают. Я он, сказал, явно не гипус, тут, Он там. говорит, откуда? Я говорю из тюрьмы, ну так Все, получилось. <laughs> показ... да. Но ну, их там Показывал покормили, затвор. и для меня это очень хороший знак. И там сагида... нахранили, даже ну, потому метро, что мы из Азии, на... и для нас, когда тебя садят за стол, ну, это, это, это такой важный, важный масса, вообще ну, такой важный шаг. Момент. Поэтому за сколько лет первый раз? Да, за 15 лет это первый Опытаются раз их людьми, посадили, да, их накормили. Но ну, видно хорошо там. они там по свидетельству. Я чтобы... я <laughs> Поэтому, там. пожалуйста, кто ездил, можете тоже поделиться, выводи иди свою команду. Команда, какая <связь> команда? <связь> команда. <связь> Ну, я уже второй раз был в тюрьме. Первый раз, конечно, было на... напряженно. А сейчас прям шел с таким желанием, жаждами, что там понравилось. И... Мне в прошлый раз не хватило времени, что-то сказать. Мин оле подними достиг на много времени туда кажи, не что. Но сейчас я знаю, что мне будет время, чтобы ну какое-то слово донести до да... ребят. Път, э, имах время за да им ох времени задал, им кажи, не и вторник перед этим я вечером выгуливал собаку, молился, и думаю, ну вот что я им скажу? И вечер придет у вас и кучту, молихся и сапитых, как вода им кажа. И Бог дал слово. И Господь мне дадит слово. Поговорит за жертву Христа, за спасение. Все-таки мы там да делали пасхальный концерт. На и когда я пришел туда, и, и вот Бог действительно дал такую идею. Бог на истинной мне дадит одна идея. Uh, ну, там такой старый, вот можете себе представить, советского типа актовый зал. Там и, на старый актовый зал вот, советский тип. и вот мы стоим на сцене, и поем, прославляем Бога. Эдди дал слово, Даша дала свидетельство, вот Эти тоже мощно все сказали. Они. Слову, и, Даша одно свидетельство. и вот я выхожу, думаю, буду я стоять, но ну, тоже вот так на сцене. И думаю, я все-таки молодежный пастырь. Есть несколько вещей, которые мне простительны. Поэтому там была такая перегородка, где начиналась сцена. Там такая преграда. Я просто ее а перешагнул почвы, и сел и рядом с ними. И они немножко так удивились, что я прям сидел вот так вот рядом с ними. И я говорю, ну, сп говорю, спокойно, я молодежный пастырь, казах, я могу себе позволить, спокойно, это не взрослые пастыри, пастыр у которых есть там статус. А, пастыр, а мне скажут, он молодой, да ему можно. Но этот шаг я прям видел, как расположил меня к ним. Стыпка ме расположи к ним. И когда вот я говорил свое вот короткое слово, которое мне дал Бог, тази дума, я Бог, старался всматриваться в глаза многих ребят. А и они действительно смотрели с очень большим желанием. И те, на истинно, с много очень впитывали то Слово, которое вот до них доносил Господь. Слово, -то Господь им даваше. И когда мы молились за молитвой покаяния, и куда с на покаяние, я видел, что достаточно много людей закрыли глаза и а с произносили молитву. Много за, затворили и молих, мол, то, что мол... я молился на болгарском, мне приходилось переводить с русского на болгарский. При на булгарский, того, постоянно привет, Я такой еще всматривался, может что то там посмотрит, мне как-то подскажет, типа наоборот, сказать какое-то слово. И Но я видел зато ли, ли, лица людей, быть, и это действительно и прям приободрило. И я надеюсь, что мне все-таки выдадут пропуск, я и буду я ходить вам части, вместе каждую неделю. Эдди, ходим, Потому да? что действительно мне это вот прям служение расположило мое сердце к этому служению, прям есть желание, и Бог дает силу и Слово. мне во второй раз тоже было напряженно. На меня второй мне было Uh, даже как-то мне внутри было даже тяжелее немного, чем первый раз под но было очень классно что мы собрались большее количество людей хора и мне очень восхитило как даша смело им сказала какое-то слово и много, мы много слова. Да, вот может быть во всем этом мероприятие то что у нас было мне вот это больше всего восхитило и в целом это мероприятие потому что это наверное, много это даже просто там стоять и выступать как бы просто и там играешь даже просто досвидеть и как-то уже как-то странно а вот страну, говорить когда им говоришь вот, меня это очень восхитило и, и я думаю что, что божественная сала проявилась через рому через дашу и через Эдди, через каждого соусе, кто был там, вот. там. ну это вот все мне больше нечего сказать я была в тюрьме в первый раз. А в затвор за первый под И не в последний. И не за последний под. А, ну, я когда пришла туда там? Ну там вроде как проверка, вроде как-то. Ну не проверяваха. Ну я такая напряглась. А А потом пока мы там ждали полчаса, сорок пять минут час, я уже расслабилась. чаках мы там половин час, минут один час вечер Там такая комнатка два на 2 метра буквально. там метра или пять на пять. я там уже хожу туда, сюда мне уже спокойно. там спокойно. Пока всех остальных мы ждали, Сэйди и остальными. ну И потом мы же заходим, так тоже вроде ну, нормально, на но тюрьму вроде даже не похоже. И в лязухме там, и встава, даже не причина затвор. А потом мы заходим через еще одну решетку. А потом мы И вот тут вот понятно сразу, настоящая тюрьма. И там места на ясно, в лязух затвор, ведь. Три этажа, вот так вот Три наверх. Этажа, така, на горе. Около, ну при, Представьте, примерно цилиндрическая форма, вот такая вот, и наверх три этажа. цилиндрическая форма, и на горе три этажа. Кто-то за какими-то решенками курит Някую, вот, вот так вот, типуши. смотрят вот так Гледатни. вот, все охранники со всех этажей вот так вот повернулись, всички смотрят позначи, на нас. Этажи не гледи, ну гледат. вот тогда, честно, булки поджались. И пугало малку вечеса напрягнули потом мы уже пошли в этот актовый зал и я там снова расслабилась факту в это зал и там сутпускных вот пока мы все расставляли там подготовили песни потихонечку эту подготовт песни ты и потом уже когда по расслабление все прошло следва и машинши прославление в всечку мина добррей но а Непривычно, потому что это не то же самое, как здесь прославлять. Очень сильно отличается атмосфера, там совершенно по-другому. Атмосфера там и на полную различная, и все отличало, от как туда тук. Вот. А потом мне надо было выйти и сказать свидетельство. <связано> <связано> <связано> <связано> то же самое, которое я в прошлое воскресенье говорила. <связано> я выхожу, значит, к ней. Ни... Я еще спряталась значит, за своей стойкой, и где у меня зад ноты, зад стойкой где у меня вот там вот я с гитарой, вот так вот. А потом я такая: не, наверное, надо к ней. Я такая и после нема, я да полметра ветраг. вперед. Вот какая молодец! <свят> я вот так вот вжалась, вжалась, и, и у меня вот, то... вот горло зажало. Горло <свят> я такая, ну все, надо, говори. Я сказала, договорились. Да я такая, начинаю. У меня что-то даже заготовлено было, все забыла. <свят> Забрать. Но вот и за вечер до этого я, в принципе, очень сильно молилась, чтобы все хорошо прошло. И потом уже в какой-то момент я только и, и уже Святой Дух пошел, начал делать свое дело. И вот тогда уже и полегче стало. И я тогда смогла ему сказать, я думала, что я девушка, ну, для, для них ребенок, что я могу им вообще сказать? Я их как мечей или коту Ну, в итоге у меня получилось им донести, что Господь любит всех нас а независимо нет. от нашего прошлого. И им что Господь убьет всех, нас независимо от Так что слава Богу меня провел через это. проведи <laughs> Вот, но вообще классно было, классно. <laughs> но больше супер. Да, вот. Так что если Вдруг есть желающие в следующий раз с нами <laughs> это, это круто. <laughs> вот, и прям видишь, что в какой-то момент люди, ну, у них и интерес появляется, и они вот так вот и глаза сверкают. И видишь, в какой-то момент чехол это и интерес, и учить им блестят. Вот, Господь делает все, что надо. Господь больше всего, эту нужно. Спасибо. Хочу добавить по поводу Дашиного свидетельства. И вот взгляд добавлю, со стороны. Дашу, вот, стороны. Когда Даша в начале вот начала свидетельствовать, увиделась ее напряжение. Свидетельству, свидетельству, свидетельству, видишь, напряжение. И она просто вот так вот стояла. И, тебя просто И говорила, как просто говорящая статуя. И, говоришь, статуя. И потом просто было видно, как к середине этого, действительно она пустила Духа Святого, начал он ее руководить. Из этого Сипролича как тебя пустила и она где-то с середины своего свидетельства и, и до вот самого конца до на туси, с настолько уверенным и мощным голосом им вдалбливала. Сигурность. Она просто вдалбливала, что и Бог вас любит. Им... Он не смотрит на ваше прошлое. Голове, Примите Господь его в свое пище. сердце. Примите сердце. Туси. Независимо от минова, туси. Что я подумал, блин, если было бы было на их месте, я бы такой окей, окей. окей. Это было супер уверенно сказано, я и прям супер действительно. Указано, как гвоздь вбитый был. Все им много мощно. я тоже во второй раз ездила. А, слышишь, за второй И думала, что уже как бы будет полегче, и так на расслабоне уже Uh, и когда зашла туда, подумала, блин, что я вообще здесь делаю? И когда тут там все мысли, про Я вот так вот по всей тюрьме с этим пузом. По этим этажам поднялась в актовый зал. Я думаю, эти люди подумали, что это беременность здесь вообще делает. И в общем... Не знаю, было прикольно, но все равно, конечно, чувствовалось напряжение. так и... напряжение. В таких служениях, конечно, очень важно прямо предоставлять себя как сосуд Богу. В такого служения важно, да, себя представляешь как Бога? Чтобы он просто сам все делал, а ты главное, короче, прийти. Ты той туда дойдешь просто, да. И начались очень сильные атаки перед этим, перед тюрьмой еще. И Имахме атаки перед да Прямо по всему здоровью прошлось хорошенько. И при здравето. Mm -hmm. и, и насмарк, и кашля. А, и хрема, и И кашля, горло. И грылто, И по желудку ударила. И стомаха. Потом еще врач гадости и про ребенка нашего наговорила всяким. <laughs> и гадости ми говорих за детенство. И, короче, вообще Не в, выбила немного. Вот, но... Uh, слава Богу, слава Богу Он дает как-то силу всегда, венеги, нас и не обудряла, и вот реально побуждаю вас просто брать как, ви, да, чтобы у вас было желание просто служить. Да желание да и если будет это желание, то Бог просто Ако вам будет желание, прикладывать служение, Бог, служение, будет давать вам бодрости, как Швидал служить, мудрость, и как да служить. Делать. Как да, да, да имате силы, да говорите. Вот. Аз искам да благодаря за всички, можете да им раздракопляски на те младежи. А, това наистина е голямо и за меня, аз от години се моля... Для меня это большое вдохновение, я дам Да имам заместника чтобы у меня был заместник. И теперь я уверен, что могу уехать в Сирию, и у меня теперь есть заместник. Шучу, конечно, когда нужно будет, я поеду. И я благодарю Бога за этих молодых людей. За их смелость. Когда мясо и мы туда <laughs> зашли, с в первую очередь Аню <laughs> а, представил, говори, пришел, И мы писали всем пропуска. И, пропуск, нямаме, за и я пошутил, что <laughs> у нас только одного пропуска для ребенка нелегально. <laughs> <laughs> а, Он нелегально туда зашел. Вы прикидываете, сколько что хора, тези мене, младежи, девойки, все, я хочу сказать, что парни, девушки, со очень смелые. за что-то, наистина, в приятно. потому что и вправду внутри не очень приятно. все знаем, что там мы знаем, что там находятся наказанные люди. но и те са хора. Но они тоже люди. и те са нуждают от любовь. им тоже нужна любовь. и те са нуждаят увидеть да Божью эту любовь. им тоже нужно увидеть эту Божью любовь. и такую сам помощь. я столько лет ждал, чтобы мне помогли. и Господь наистина дубар. и Бог по настоящему благ. Дава он дает нам больше чем мы просим а, на да там бяха люди которые должны были прийти, они пришли Чуха. они услышали приеха, они приняли и, за нас бройки, и для нас не имело значения сколько их было а, снимки во и фотографии для газет, да, рекламы, да. Реклама. А, Твое служение е трудно, за что няма кой да то потупа по рамоту. Это служение сложное, потому что никому у тебя ты да да служил. Тебе где выйти сказать, вот я пошел. Это между тобой и Богом. Искам накратко да ви в на краткую дави сказать в то хочу сказать, что в начале этого служения. от брата. а не яма, дави сказать, какой брат? Ай, да кажу, брат э, Один брат. Бяхубе сарчен, кадетие плуда. Вот Меня немного обесценили, типа спросили, где твой плод от всего этого служения. И почти бег, и, да и честно говоря, я очень сильно расстроился, вътре Бог качели проговори. Но внутри во мне Господь проговорил. И ми каза, Какво интересует И сказал, что тебе интересует плод. Дело. Это мое дело. И из фрустияния на несколько дней нам и показало хора, которые соповервали и излезли на ванку. И Господь мне показал несколько человек, которые там были, и они сейчас вышли на свободу. И бяха такая облечены, такая добрая облечены. И они были хорошо одеты. И и то ват такая И это мне очень сильно коснулось. Че Бог действува? Что Господь действует. И не сме те, който да сметка на броиката. И мы не те, кто должны считать, сколько человек выходит. Бъди верен на мы должны быть верны в малом, и Бог поставит И Бог нас будет ставить. и Я благословляю а, а, а, да, да да вас как герой Да, эти да желание Защото служить. Не сме на Бога. Потому что мы ученики на Бога. Мы не просто христиане Мы да Мы да должны идти и служить. Един ден скоро Иисус идва, и скоро Иисус придет. И придет. не нас за чуи, не познавам, дръпни се, дръпни се. я бы не хотел, чтобы он кому-то из нас сказал, я не знаю, думи, не да Это слова, которые никто из нас и не должен да И поэтому мы должны служить. Дайте любовь та, а дайте любовь, которую вы получаете. в Болгарии есть одно выражение. Дай. Дай. Да давам. Мы должны давать. Бог давал Пусть богу, пусть богу, пусть богу.